Сергей Астахов – актер, который считается одним из красивейших мужчин российского кинематографа. Немногим поклонникам Сергея известно, что покорять Москву кумир приехал в 30 лет, будучи уже членом труппы Воронежского академического театра драмы. Несмотря на зрелый возраст, Сероглазого провинциала не сломили столичные будни. Каждый год режиссеры открывают новые грани амплуа Астахова. Будущий актер Астахов родился 28 мая 1969 года в селе Красный Лиман Воронежской области. Родители Виконт Михайлович Козлов и Зинаида советские военнослужащие. Когда Сергей был младенцем, молодая семья с ребенком переехала на материковую часть Сахалина, в Хабаровский край, и поселилась в портовом городке Ванина. После окончания средней школы родители уговорили наследника подать документы в политехнический институт. Так Козлов-младший попал на авиационный факультет, на специальность инженер. Техническое образование давалось нелегко. Точные науки сын офицера не любил. Проучившись в институте год, забросил учебу и пошел в армию. О том, чтобы пытаться уклониться от службы, не могло идти и речи, ведь выросший в военном городке юный Сережа воспринимал армию как почетную обязанность каждого гражданина СССР, благодаря неоконченному техническому образованию. Астахова распределили в танковую дивизию под Нижним Новгородом на должность инженера. После демобилизации танкист отправился жить к родителям, которые к тому времени переехали в Воронеж. Там парень совершенно спонтанно решил поступить в Воронежское театральное училище, хотя ранее никогда не интересовался профессией. Несмотря на конкурс, Сергей попал на актерский факультет, где обучался до 1995 года. По окончании училища выпускника взяли в труппу местного академического театра драмы. Там служил пять лет, пока не осознал, что карьера стоит на месте и вряд ли получит развитие на провинциальной сцене. В поисках возможности изменить ситуацию Сергей решил отправиться в Москву. Тогда еще Козлов приехал покорять столицу в уже серьезном возрасте. На тот момент несостоявшемуся инженеру исполнилось 30 лет. Москва встретила неприветливо, профессиональному артисту приходилось подрабатывать таксистом, чтобы выжить. Только спустя два года Сергей нашел подходящую вакансию, Театр искал новых актеров сильного пола. Астахов пришел на пробы, но руководитель Александр Калягин принял его не сразу. Тогда же восходящая звезда по совету друга сменила неблагозвучную фамилию Козлов на девичью фамилию матери. Новое имя открыло новую дорогу. Буквально в том же году Астахов получил первую премию «Чайка» в номинации «Роковой мужчина» за роль в постановке Геда Габлер. В 2009 году пришел на сцену драматического театра имени Станиславского где ему достался образ Гектора в спектакле «Троянской войны не будет» по пьесе Жана Жироду. Позднее появился в образе Роберта в антрепризной постановке «Не будете спящую собаку» по пьесе Джона Боинтона Пристли. В свободное от съемок время Астахов гастролирует по России в качестве артиста театра «Антреприза», доказав наличие таланта на театральной сцене в 2001 году. Актер вскоре начал творческую биографию и в кинематографе. Сергей Астахов почти сразу получил предложение сняться в трагикомедии «С днем рождения», «Лола». В знаменитости досталась главная роль одного из двух киллеров. Астахов стал частым гостем российских сериалов, играл в «Ледниковом периоде», «Адвокате», «Бедной Насте» и в других проектах. За Сергеем постепенно закрепился образ плохого парня, и режиссеры приглашали играть соответствующих персонажей. Всероссийскую популярность артисту принесли роли в многосерийных фильмах «Черная богиня» и «Хироман» 2005 года. В том же году Астахов дебютировал в качестве сценариста приключенческого боевика «Побег». Впрочем, от первоначального текста актера осталась только половина, большую часть диалогов написали Дмитрий Котов и Олег Погодин, продюсера также сделали немало правок. Еще одна заметная ипостась Астахова – образ Сергея Павловича Королева, гениального конструктора и инженера, благодаря которому стал возможен полет Юрия Гагарина в космос. Премьера фильма состоялась в 2007 году. Роль принесла артисту приз симпатий на ежегодном фестивале Созвездия. В 2015-м Астахов снялся на переднем плане в криминальной мелодраме «Сын моего отца», рассказывающий о борьбе двух талантливых братьев-нейрохирургов за доставшуюся в наследство клинику. Следующий яркий образ присутствовал в жизни Сергея целых три года, пока шел российско-украинский сериал «Гаишники». Капитан ГИБДД Сергей Лавров, бывший оперативник МВД с трагической судьбой и криминальным прошлым, готовый любым способом бороться с несправедливостью. В 2016 году Астахов сыграл одну из главных ролей в четырехсерийной мелодраме Джин. Но история о фокуснике «Альтру истине» пришлась зрителям по вкусу. Ленту окрестили солянкой из штампов. Критики сетовали видно, как авторы хотели сделать доброе семейное кино, но, как часто бывает с такими проектами, не дотянули задумку. В 2017 году актер вжился в образ сотрудника ФСБ в боевике «Максимальный удар» продюсерском проекте александра невского по сюжету силы цру и фсб вынуждены объединиться чтобы спасти внучку американского посла которую похитили члены международной преступной группировки в приключенческом боевике 2018 года за гранью реальности где снялись антонио бандерас милош бикович и евгений стычкин астахов перевоплотился во владельца казино виктора по сюжету главный герои собирает команду людей со сверхспособностями чтобы сорвать куш в крупном игровом центре Следующая премьера, которой артист порадовал поклонников в это время, фильм «Оборванная мелодия». Это детективная мелодрама, в которой ключевой героине предстоит расследовать убийство собственной матери. В 2019 году на телеканале ТВЦ вышел сериал «Бархатный сезон». Здесь Сергей Астахов воплотился в претендента на пост губернатора Эдуарда Викторовича, друга семьи и кандидата в женихи очаровательной Маши. Свою успешность звезда доказывает участием в рейтинговых картинах. Причем Сергей не гонится за количеством ролей, хотя его фильмография исчисляется десятками работ. Герои Астахова – уверенные в себе люди, которые способны преодолеть многие трудности на своем пути. Харизматичный, статный, популярный Сергей Астахов всегда давал поклонникам возможность посплетничать о его личной жизни. Востребованный актер и красивый мужчина, как по признанию многочисленных поклонников, так и по данным различных рейтингов в модных журналах, не только в молодости не знал недостатка во влюбленных красавицах с первой женой актрисой Натальей комардиной астахов познакомился в институте девушка на тот момент училась на третьем курсе пара встретилась на неформальном посвящении в студенты молодой человек сразу пригласил избранницу домой и познакомил с родителями спустя несколько дней наталья переехала в квартиру козловых а через месяц влюбленные поженились сыграв свадьбу на 100 человек После Нового года супруги обвенчались в церкви, но это не спасло брак. Вскоре Сергей женился вновь на Виктории, с которой познакомился еще на вступительных экзаменах. К концу учебы между ними вспыхнул роман, и в 1994 году коллеги официально скрепили отношения. Спустя четыре года родилась дочь Мария, которая официально является единственным ребенком актера, о других детях прессе неизвестно. Виктория не раз снималась в кино вместе с супругом, позже к родителям присоединилась и дочка. Брак продлился до 2011 года. А в 2011 в прессу попала сенсационная новость. Актрису Елену Корикову ограбили, из дома была вынесена крупная сумма денег и личные вещи Сергея Астахова. Благодаря этой информации пресса заговорила о романе между знаменитостями. Пара распалась с громким скандалом в 2013 году. Поговаривали, что Корикова не выдержала ревнивого характера возлюбленного. В 2013 году вокруг имени Сергея разгорелся скандал. На страничке в соцсети Facebook директор Московского театра Кирилл Ганин сообщил, что артист заключил однополый брак с актером Евгением Мироновым, который зарегистрировали на территории Германии. Астахова возмутило известие о его якобы нетрадиционной сексуальной ориентации, и он заявил, что не настроен комментировать подобные глупости. После слухов и разговоров, связанных с именем Астахова, в прессу просочилась информация о романе с Викторией Савкеевой, учительницей начальных классов младшей избранника на 16 лет. Знакомство с новой пассией произошло в ночном клубе. После этого состоялось свидание в театре. На сцене лицедей показал девушке мастерство игры. Сергей тепло отзывается о Виктории. В прессе поговаривали о возможной свадьбе влюбленных, но предложение пассии артист пока не сделал. В эфире передачи «Когда все дома муж с женой» вспоминали ранний период отношений и то, как Савкеева не верила, что привлекательный и состоятельный кавалер не связан узами брака. В 2017 году общественность заговорила о романе Астахова с Анастасией Волочковой. Известная балерина поделилась с подписчиками своего инстаграма романтичным снимком, на котором блондинка запечатлена вместе с актером. На фото Анастасии с приятелем сидят в обнимку в кресле и что-то читают, балерина почти лежит, опираясь на мужчину. Поклонники предположили, что знаменитости изучают сценарий спектакля «Леди», в котором им предстояло сыграть вместе, а внезапная встреча произошла под предлогом необходимости репетиций. Также Анастасия в блоге намекнула поклонникам, что уже покорило сердце Астахова. Однако предполагаемый роман двух звезд оказался только слухом. На самом деле Сергей Астахов не собирался расставаться с Викторией, доверил супруге организацию гастролей и уже подумывает о детях. Сейчас он мечтает о рождении мальчика, продолжателя рода, ведь дочь Мария уже подросла и преуспевает в творческой профессии. Ежегодно Астахов участвует в кинопроектах. Артисту удалось добиться заслуженной славы и любителей зрителей. На сегодняшний день Сергей остается востребованным актером российского телевидения.